9 мая 1985 года, в день празднования 40-летия Победы, на площади у кинотеатра «Сокол» в городе Щекино состоялось открытие нового мемориала танка из ИС-2». Это был памятник воинам 50-й армии 32-й танковой бригады, которая в декабре 1941 года освобождала Щекино от немецко-фашистских захватчиков. Из сообщения «Совинформбюро» от 17 декабря 1941 года. Войска генерала Болдина, развивая наступление против немецких войск, завершили разгром 396-й пехотной дивизии и утром 17 декабря заняли город Щекино. Наступление проходило в очень непростых условиях. Продвижению вперед мешал глубокий рыхлый снег, морозы доходили до 35 градусов. Однако советские танки, поддерживая наступление других частей, ворвались в город настолько быстро, что немцы даже не успели навязать бой. После их бегства было захвачено много трофейной техники. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь, если не сделали этого ранее.